Чтобы я смотрю вперед, все зрения мои смотрят вперед, я только отталкиваюсь в сторону. И продолжаю себя вводить. Некоторые стороны. Раз оттопнусь. Все, опять зарядил ногу. Два оттопнуться. Зарядил ногу. Раз оттопну. Зарядил ногу. У нас некоторые некоторых такие же упражнения делают. Начинают толкаться, у них идет отталкивание, раз, там, носок, носком толкнулся, нога осталась согнутая, и все время они носком толкаются, вот это неправильно, многие я видят, дети занимаются. Даже биатлонисты видят сборную команды, страны. для того, чтобы нога не сгибалась, не оставлялась согнутой, можно спортсменов заставить при отталкивании, чтобы лосок смотрел как бы, вот так вот смотрел на, на, на, на, на меня уже я отталкиваюсь раз и тогда нога вот это выполняет. задача просто чтобы нога выпрыгнула колено встав. за счет отталкивали колено сустава выхожу на полу некоторые конечно спортсмены спрашивают, спрашивать а почему я там носок на себя должен тянуть это просто ну как бы утрированный для того чтобы у вас нога разогнулась. Потом он в конце концов зачем через с тобой толкаться. Вот это упражнение потом Убавим ногу и вот. под 45 градусов начинает толкаться. Но то же самое с топлым. И двигатель смотреть вперед. Потом опять подвел зарядился, Залебился. Опа-то Даже можно немножко пристынуть. Как будто он вот продолжает. Кататься. Можно упереться. Можно продолжать как-то катиться. Это получается Монтажный шаг Пошли вперед. Все время то же самое следите. Как и в классическом ходе. Да, должен все время быть на запоре. Вперед. Это же самое. Все время ноги надо подводить. Все время подвели, подвели ноги, подтолкнулись. Опять подвели ноги, подтолкнулись. Руки вперед. Ну и что мы еще заметили, анализировали? соревнования по лыжер-роллером на 200 метров спринт и пришли к такому мнению, что как бы некоторые спортсмены стараются вот это вот упражнение там или ход этот, стараются идти, выйти вперед, руки вперед и вытянуть руки да, а потом оттолкнуться, у нас же такое мнение, что вот это движение первое, когда руки выносишь, как бы та сторону, руки вперед, короткое движение, вот это короткое движение. А второе движение мощное с палками. Раз оттолкнулся. Опять выход руки вперед, та сторону. Вот это. Не вытягивайте туда руки вот так вперед. А вот это короткое движение, раз, зарядил таз на опором. Руки уже готовы к отталкиванию. Второй раз Оттолкнулись. Вот это движение. Чтобы первое движение, руки вперед, та сторону. на короткое. Второе движение мощное с палками. Руки вперед, как я спортсмены сюда говорю, в та в сторону. Все, он вышел, та в сторону, сюда в сторону та вышел, значит, зарядил ногу, раз и вот это движение. Примитация. Не так вот, выкину туловище. не так вот, как бы я туловищу, говорю, что туловище. А все время даже вперед смотреть. И просто как бы вот ось одна вот я стою на опорой. Оттолкнулся, все, и вышел, я вот вперед опять смотрю. Даже можно стопа, говорит спортсмену, что стопа смотрела вперед, они, конечно, зададут вопрос, а на лыжах стопа разворачивается, да, на лыжах стопа разворачивается, на, на лыжах сама лыжа развернет тебя, а это упражнение имитационное, когда ты толкаешься, вот я, почему-то, когда я попусь, начну разворачивать стопу, посмотрите, раз, стопа развернулась. где у меня таз? Он находится мимо опоры, правильно? Просто я просто, простое упражнение сделал. Второе упражнение. Нога у меня будет смотреть вперед. Он просто вышел. Раз. Где у меня таз? Нога вперед, таз на допоры, правильно? Только я развернул ногу, у меня уже таз мимо. Все. Не до, до допоры. Просто я, просто даже шагнул, смотрите. Раз. И два. все. Вот это уже неправильно. Сеременно, чтобы стоп посмотрели вперед, а говорить по сменам, а лыжа вас сама развернет. Ну, лыжа сама по градусу развернет. Вот это вот, серебряно смотреть. Или там вот. каждый через шаг равнинный вариант. А можно вопрос один Два. Раз, вот, палка, два, mm -hmm. пол, два да. Вот эти упражнения, подъемный вариант. Можно и вот так просто представить себе две параллельные лыжни. Мы ну просто работаем одним тазом. Коленочки согнули и пошли сгибать. Раз, два. И туловище я в сторону, в сторону лыжи. И, Ну как бы выхожу, туловище сюда, сюда, сюда, сюда. Можно руки сюда делать. Это я делаю за счет чего? За счет разгибания колена сустава, за счет работы таза. Тоже даже сборную команду сейчас мы этим упражнением мучим, они половину только могут понять, что так Вот за счет сгибания колена сустава вот Подъем делаю. Потом я это упражнение с руками. То же самое, с руками. Раз, уперся палочку, Уперся, в сторону, палочку, в сторону. Пало, Это подъемный вариант, крутая часть. Сначала выглядает. Выводит, отталкивается ногой, выжимается, стали опять. Раз, оттолкнулись в стали. Оттолкнулись в стали. Все время раз на опору мне стоит. Просто выжимаем и все, катимся. И то же самое упражнение, но только с прыжками. вот он Едет, катится, начинает прыгать. Раз, два. Все время нога подходит, понимаете? Вторая нога подходит сюда, чтобы мог зарядить ногу, оттолкнуться. Маховая нога сюда, оттолкнулись. Маховая ногу, ногу подводим, оттолкнулись. Все время согнуты. Вот это упражнение. И одновременно, все, я учу, все. говорю об этом спортсменам, спортсменам. Не за счет силы, вот, вот ну, как бы сила-то у них есть, но ее надо правильно использовать. Гимнасты, как они? Что, за счет силы вот эти все упражнения делают, там летают, кувыркаются, акробаты. За чего они? Еще ну, сила у них есть, но они за счет импульса, за счет правильного, Солнце. за счет инерции. вот этого, Они правильное распределение вот этого взрыва вот этого. Они крутятся и кувыкаются. Даже самый одновременный ход. Он должен поймать себя. Как вы видели, как крюков идет. Он даже вышел там, чуть-чуть ножками подбил себя. Там, и у него такая, все время какая-то фаза На подхвате фаза такая расслабление. Он все время хоп, хоп, хоп, хоп. Все время толкнулся. Расслабился, толкнулся, расслабился, толкнулся, расслабился, расслабился, расслабился, расслабился. Поэтому его на финиш-то не хватает. Он там в любой момент 5 человек, 5 взрывов сделал. И уже, когда уже другие спортсмены закислились, они уже там начинает подседать, все уже не может, а он вот в этот момент еще взорвался, у него есть силы для того, чтобы дешировать У нас задача ну, вот задача оттолкнуться, и фаза расслабления, и классики, и панки, там, и одновременно ходит. а все время должна присутствовать. Фаза свободного скольжения, как говорят. В этот момент все мышцы отдыхают. Все мышцы, мысль отдыхаем. Идет, идет, идет. И у него постепенно наращивание скорость. Ну, наращивание идет. Отталкиваем, скорость отталкиваем. Постепенно раз навалился, пол. И скорость наращивания идет. скорость раз в конце выйдет. Приотталкиваю, скорость на, наращивание скорость отталкивается. И просто наращивание прогнулся, нажал, и ну, ну, вот А здесь все время скорость наращивается. Потом у него этот вопрос у него за счет энергии выкидывается выкидываться вперед. За счет энергии выкидывается руку в сторону. Не разгибайтесь, таз вперед подавай. Лук разгибается в обратную сторону. Разгибайся в обратную сторону. Сильно не надо. Не так вперед. Таз вперед, подай таз. И... Ровно, ровно, ровно. Ровно, вот, так Постоял, постоял, постоял. Я тебя сейчас попрекаю, вот, ты ну, упираешься вниз и всё. Опять так, может даже так просто толкать, а потом опять назад, опять, навалился, навалился, назад, опять, навалился, держи, держи, навалился, опять назад, навалился. Потому что у нас, как бы, у многих переносов толкаешь, вот так вот тягиваешься, а начинает толкать. Вот это, друзья, даешь нам, когда наваливаешь, не боишься, так, в обратную сторону нагибает, ну хоть. И потом тем телом надо чуть-чуть, по носочком, поднял коленочкой чуть-чуть. Коленочкой. Нет, я просто покажу что так. Коленочкой чуть-чуть. Сажал, а больше, больше, больше. Толкайся, я тебя опускаю. Я буду наваливаться, я опускаю. Все, раз. Наваливайся все силы. Аккуратно, напали. Сейчас не надо силы, наваливайся. Так а вот. Просто стой, наваливайся руками. Дави, дави. дави. Я тебя буду отпускать. Дави, дави. Хоп. Стой. Одну руку. Навали, рукой делай. Рукой. Дави, дави, дави. Сейчас двигай руку. руку. Сейчас, сейчас Деви руку. Сейчас две дальше. Сейчас двигай рукой. Сейчас двигай рукой. Бежали, в Нет. А палки не одной палочкой. Кстати, эти упражнения вот как раз те же самые шведы, а кстати, уровень вот, шведских спортсменов, которые участвуют а, в этом проекте совместно российская и эстонская а, уровень национальной спортной команды и а, что интересно а, эти ребята, которые занимают первые, вторые, третьи, третьи места на а, национальной самом... столовой Вот еще несколько упражнений он, наверное, отзабытый полукольковый ход в качестве подводящего упражнения, думаю, я думаю, что вы часто используете. Да. Вот интересно, называется он в БТР. Интересно.